Привет! В эфире Универ а в студии Надежда Дик. О событиях из жизни университета, а также мировых новостях расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня в выпуске. Более тысячи противочумных костюмов вручили Казанскому университету. Студент Казанского федерального университета получил грант в размере 1 миллиона 200 тысяч рублей. Американские ученые создали полномасштабную модель человеческого сердца на 3D принтере. Крупный российский холдинг, контролирующий большую часть нефтехимической и нефтеперерабатывающей отрасли Татарстана, оказал поддержку Казанскому университету. Как она способствует сохранению здоровья сотрудников, смотрите далее. 1040 одноразовых противочумных костюмов передала Казанскому университету руководство группы компаний ТАИФ. За оказанную поддержку выразил благодарность ректор Ильшат Гафуров. Вот у пандемии есть две стороны. Одна, понятно, пагутная, а другая, все-таки, любая проблема на нашей стране людей сближает. Сближает компании с научными центрами и э, заставляет нас задуматься, а что главное в нашей жизни. Те прибыли, которые мы получаем, либо наша жизнь собственная и жизнь наших сограждан. Церемония вручения прошла на площадке научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины, где проводятся научные исследования. Переданные костюмы обеспечат защиту для сотрудников центра, а также для пациентов, получающих медицинскую помощь в стенах университета. В группе компании Тарифы слоган сила во благо. Ну, что может быть еще благороднее и нужнее, чем здоровье. В такое специфическое тяжелое время вся мощь родной нефтехимии будет тоже участвовать в активном здоровье и сбережении. Каким образом сохранить здоровье и работоспособность собственного коллектива? Это практически невозможно, если мы не будем заботиться о сохранении его, о защите его в данной ситуации. Противочумный костюм – необходимый атрибут медицинского персонала в работе с особо опасными инфекциями. Он обеспечивает полную защиту, в которой находятся сотрудники Казанского университета. Диана Шеленкова, Фарид Захитоглы, Универ Ньюс. О том, какой проект пытается реализовать студенты из Казани, чтобы в России заработала система разделения мусора, расскажем в нашем следующем сюжете. В рамках 4-го Всероссийского форума органов молодежного самоуправления «Молодежная команда страны» студент Казанского университета Роберт Нагуманов получил грант в размере 1 миллиона 200 тысяч рублей на реализацию своего проекта «Мобильный сервис Россия без мусора». Как рассказал Роберт, идея этого проекта у него зародилась еще в начале 2020 года. Родители у меня дома не хотели выкидывать из гаража всяких хлам так как у нас есть история, Советский Союз, где... К сожалению, выработалась такая инициатива у людей, как патологическое накопительство. Я им предложил дать это все за денежку. Они согласились, дали, остались довольны. Гараж освободился, все супер. Проект Роберта задумывается как мобильный сервис, в котором будут аккумулироваться пункты, которые готовы принять вещи и дать им вторую жизнь. Вы получается внутреннюю валюта, потом обмениваете ее на услуги партнеров. Например, можно будет получить 100 рублей промоход на поездку в Убере. Для этого нужно будет просто отсортировать мост и сдать его в пункт приема. Уже приемщик будет иметь панель администратора и начисленного балла. Проект начнут разрабатывать уже в начале 2021 года, а в мае мобильный сервис заработает. Кристина Надершина, Виолетта Басова, Универньюз. Если бы железный дровосек из сказки Александра Волкова, волшебник изумрудного города, попросил бы сейчас у Гудвина сердце? то волшебник, недолго думая, посоветовал бы ему обратиться к американским ученым из университета Карнеги, которые не так давно поразили мир своим открытием, напечатав на 3D-принтере полноразмерное человеческое сердце. Для чего нужно такое сердце в материале нашего корреспондента?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 Китайская Народная Республика за последние 30 лет сделала невероятный скачок в освоении космоса. В 2021 году Китай планирует начать свой самый масштабный проект — запуск собственной космической станции. Что это означает для самого Китая и для других стран? Узнаем в следующем сюжете. 2021-2022 год должны стать для китайцев знаменательными. Все потому, что Китай основательно обоснуется на земной орбите. Узнаем, какой функционал будет у орбитальной станции Китая и когда она заработает. Первый модуль будет запущен в этом году. Затем будут запущены еще два модуля. И в 2022 году считается, что станция заработает в Силу. Меньше работы и исследований, меньше средств. Космос — это не только большие затраты на научные разработки, но и политический престиж, международное сотрудничество. Покорение космического пространства — китайская мечта, которую они ассоциируют с возрождением китайского народа и расширением сферы международной политики. Сейчас Китай стремится встать в первые ряды во всех отраслях жизни. В экономике он поднимает юань, а в космосе строит орбитальную станцию. Стоит отметить, что по функционалу китайская станция будет сравнена с международной космической станцией. Но в отличие от МКС которая является международной все-таки китайцы свои проекты делают чисто китайские в основном. Они все это изготавливают сами. И разумеется, то, что они опять-таки делают такие орбитальные станции, ничего удивительного нет. Для Китая освоение космического пространства означает переход на новый уровень, как в научно-техническом, так и политическом плане. Для других стран, в том числе и России, орбитальная станция – это международная площадка, зона мира, дружбы и сотрудничества. Еще одно место, где удобно совместно реализовывать космические проекты. Федосия Ршова, Фарид Захитаглы, Универньюз. На этом все. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях. До новых встреч!